Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вячеслав Богданов, я тренер по продажам, руководитель компании «Мастер продаж». И у меня для вас интересная новость, для тех, кто обучает сотрудников, для тех, кому интересно обучать сотрудников, для тех, кому интересно самому обучаться. Очень интересная штука, которая называется «Шкала знаний». Автор Элрон Хаббард. Что хочу сказать? Шкала знаний дала мне понимание того, как посмотреть на сотрудника, которого есть смысл или Нету смысла обучать. Как посмотреть на само обучение мне самому? С какой стороны на это посмотреть? Итак, самый высокий уровень на этой шкале это уровень знай. Что такое уровень знаю? Это не просто я вам говорю, что я знаю. Если я нахожусь на этом уровне, то я не только могу говорить, что я знаю, я могу это взять. И сделать например если я вам говорю что я умею продавать как продавец в вашей компании то я точно беру и продаю и у меня есть продаж. если я например говорил что я могу работать на вот этом станке как токарь то мне дают эскиз я подхожу к нему работаю с ним создаю этот не знаю деталь и она точно соответствует параметрам, указанным в эскизе. И если я чуть-чуть где-то ошибся, если я, например, не совсем классно продаю, в компании есть еще кто-то, кто может продавать лучше меня, значит мне есть чему научиться. Уровень знаю – это человек, который может признать, что он знает, а также это применяет в своей работе, жизни, ну и физической вселенной просто. Да? Очень классные люди, конечно. Есть еще один уровень, который очень близок к уровню. Знаю. Уровень не знаю. Что значит не знаю? Если я или кто-то другой может признать, что он что-то не знает, то он может отсюда, узнав, что-либо, что он не знает, Знать. Да, например, я не совсем четко вытащил ну, вот эту запчасть или какой-то предмет на станке. Я понимаю, да, я что-то не знаю в этом станке, или не знаю в, в чем-то еще из этой области, токарном мастерстве. Я об этом узнаю, я опускаюсь на уровень не знаю, узнаю и возвращаюсь обратно. И я снова делаю классные детали. Если я вижу, что некоторые клиенты не совсем мне нравятся, и я не совсем классно могу им продать, или мне просто тяжело им продавать, или мне просто тяжело с ними вообще вступать в контакт, я опускаюсь на уровень не знаю, узнаю, почему это происходит, немного тренирую это, чтобы у меня это получилось идеально. И подхожу к этим клиентам, как уверенно, Человек на уровне «знаю», он уверен, что он может это применять в практике, и это реально доказано на практике. Человек на уровне «не знаю», он немного сомневается в том, что он знает, убеждается в этом и может подняться сюда. Да, на самом деле не каждый человек и не каждый сотрудник, да и не каждый руководитель может признать, что он что-то не знает. Но я не претендую на то, чтобы вы это признавали. Просто знаете, что такое может быть. И самое интересное, самый низкий уровень на этой шкале, не самый приятный, но самый низкий, который называется «Думаю, что знаю». Я прям тут так напишу. Думаю, что знаю. Что значит «думаю, что знаю»? «Думаю, что знаю» – это значит «я не хочу». Знаете, что этот человек говорит? Он говорит, я не хочу не знать. Я отказываюсь не знать. И если он отказывается не знать, для того, чтобы подняться на уровень знать, он ставит себе барьер, который не, при, не перейти, если самому не признать, что я что-то не знаю. Поэтому, тех руководителей, кто направляет людей на обучение. Нужно смотреть, чтобы те люди, которые приходят к нам на обучение, и в любые другие на, э, обучения, которые вы направляете своих сотрудников, могли быть и признавать вот этот уровень свой. Не знать, я могу что-то не знать, у меня может что-то не получаться, да, я вижу это. И ни в коем случае не направлять людей, которые находятся на этом уровне. Думаю, что знаю. Знаете почему? Потому что они очень мало знают, к сожалению. И именно поэтому они не могут знать. Я вам дам картину небольшую. Вот смотрите, человек, который знает очень мало, вот, например, вот вот эта область человеческих знаний, вот сколько люди знают вообще, все человечество знает. Человек, который знает очень мало, вот, например, он знает чуть-чуть, да, то вокруг него очень мало областей, которых он ну, что то что он видит вообще, что он что-то не знает. Чем больше человек узнает, например, он узнает вот столько, вот, примерно столько он знает, то тем четче он видит, что он так много еще не знает, то есть площадь увеличивается и он видит что он много чего еще не знает. То есть человек, который находится, изучая что-либо изучая что здесь, поднимая сюда, он всегда может признать, что он еще что-то не знает. То есть вот это подв... движение между уровень знаю, уровнем знаю и не знаю, ничего плохого. Это отлично. Понимаете? Я все об этом. Поэтому направляйте к нам на практическое обучение по продажам сотрудников, которых могут быть здесь. Направляйте к нам людей, которые хотят изменить свою жизнь и жизнь вашей компании. Приходите вы к нам, руководители или те, кто интересуется обучением по продажам, когда вы можете быть на этих уровнях. Понимаете? И не тратьте время, если вы находитесь здесь. Просмотрите это, обратите на это внимание, поднимитесь сюда. И милости просим, мы вас с удовольствием ждем. На этом я заканчиваю, поэтому хочу вам пожелать хорошего настроения, хороших продаж, хороших людей рядом, классных клиентов рядом, постоянных клиентов рядом, чтобы этот рост шел у постоянных клиентов, То есть их становилось все больше и больше, и чтобы вы всегда могли подняться на уровень «знаю» и иногда могли опускаться на уровень «не знаю», чтобы что-либо узнать. Всем спасибо, хорошего дня и напоминаю, с вами был Вячеслав Богданов, руководитель компании Мастер Продаж, тренер по продажам. И хочу вам напомнить, что вот это видео вам будет тоже на пользу. Удачи!